Снял пидорка, короче. <свят> <свят> Пойдем с ним, покурим. <свят> ну реально. Хуй знает, что за чувак, блядь. Ну, не киса, охуенная. <свят> блядь, реально похоже на тёлку. Ну-ка, ну-ка, посмотри сюда. Ну, ебало, конечно, у тебя страшная. Ебаная, ты жизнь нахуй. Нихуя тебя покалечила, блядь, судьба. <свят> Короче, пацаны, просто... Страшно, сука! can't get up. Oh! <laughs> <laughs>